Привет, друзья, меня зовут Кирилл Бетлушских, я помогаю людям находить свое призвание и выводить его на финансовую орбиту. В этом году я поставил себе публичную цель помочь 100 людям найти свое призвание. Если вам актуальна эта тема, то уже в этом видео я хочу поделиться с вами пошаговой работающей методикой, которая очень сильно приблизит вас к пониманию вашего призвания. Итак, друзья, поехали. Самое первое, что вам нужно сделать, это выписать на листик все деятельности, которые вас в жизни вдохновляли. То есть, когда вы ими занимались, вы чувствовали себя в состоянии потока, время для вас текло незаметно, у вас появлялось ощущение, что вы можете стать номером один в этом деле, вы наполнялись энергией от своего дела и могли заниматься им сколько угодно времени и просто были счастливы в моменте, когда занимались этим делом. Выпишите эти деятельности, и после того, как вы их выпишете, подумайте, почему именно эти деятельности были для вас вдохновляющими, то есть что заставляло их быть для вас вдохновляющими. Может быть, там было общение с людьми, или создание чего-то нового, или оптимизация каких-то процессов, или, может быть, вы дарили улыбки людям. Подумайте, почему именно в этих деятельностях вы чувствовали себя счастливыми. Третий шаг. Когда вы выявите эти моменты, причины, по которым вы были счастливы в этих деятельностях, сформируйте из них свою миссию. То есть представление о том, ради чего вам заниматься вашим любимым делом. Для чего это нужно сделать? Когда вы будете четко понимать, ради чего вам заниматься вашим любимым делом, у вас появится очень сильный ресурс и очень сильная мотивация к действию. И даже если на вашем пути будут возникать препятствия различного рода, вам будет преодолевать их очень просто. Почему? Потому что вы будете понимать, ради чего вы занимаетесь своим любимым делом. Четвертый шаг. Когда вы сформируете миссию, свое представление о том, ради чего вам заниматься своим любимым делом, поймите, через какую деятельность вы хотели бы эту миссию реализовать. К примеру, вы определили то, что ваша миссия – это дарить улыбки людям. Вы можете реализовать эту миссию через деятельность клоуна или через организацию крупных развлекательных мероприятий. Подберите под вашу миссию вашу конкретную деятельность. Это может быть деятельность взята из тех деятельностей, которые вы выписывали на первом шаге, или это может быть совершенно любая деятельность, которая сейчас пришла вам в голову. После того, как вы определите эту деятельность, подумайте, какие свои сильные, какие свои слабые стороны вы будете применять в этой деятельности. И принимайте их такими, какие они есть. То есть нельзя быть мастером во всем. У каждого из нас есть какие-то сильные, есть какие-то слабые стороны. И в школе, когда мы учимся, нас обычно заставляют учить те предметы, которые у нас плохо получаются. И в итоге дети со школы выходят такими средничками, и у большинства из них нет шансов на реализацию каких-то действительно крупных и важных проектов. Да? Вы должны понимать то, что у вас есть свои сильные слабые стороны и в своей деятельности делайте акцент на ваших сильных сторонах, то есть усиливайте свои сильные стороны, а слабые стороны делегируйте, то есть берите в себе в команду людей, которых, у которых ваши слабые стороны сильные стороны, и тем самым вы будете создавать большие проекты и быть эффективным в своей деятельности. И шестой шаг, друзья, после того, как вы определите свои сильные и слабые стороны в этой деятельности, подумайте, какие ваши первые шаги были бы по реализации в вашем векторе. Может быть... Вы запишетесь на какой-то тренинг, или, может быть, вы а, попадете в окружение людей, которые уже занимаются деятельностью, чтобы на практике понять, действительно ли вам нравится эта деятельность или нет. Если вам было полезно это видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на индивидуальную работу, где я помогу вам определить область вашего настоящего призвания. Надеюсь, был полезен вам в этом видео. Увидимся. До скорого.